Ага. Ты знаешь, как намекнуть парню, что он тебе нравится? Как? Ага, Карин, да? Угу. Так, ага. ага. Ты знаешь, Карин. такая погода хорошая. Ага. Да, да. Остановись! Нихуя! Остановись! Вот успокоишься, я остановлю. Да не лайкал я ее. Стоп. Я не спортсмен, я уже заебался бегать. Беги. Сейчас. Если вы хотите больше узнать о девушке на первом свидании, пригласите ее есть роллы. А если вы хотите больше узнать о парне, то пригласите его есть раков. Давай, Билл, покажи, что да. Животное. Ой, Карин, а ты все в пятерочке работаешь. А была отличница. А у меня свой бизнес. Юлька, хорош прикалываться. Одевай жилетку вон и давай за кассу. Ну народу дофигище Давай-давай, о-об, чудово Привет, Карин, ты же будешь есть? Блин, как мило Ну я дома поела <святые> Я бы цветы могла забрать, ну нет? Ладно Что-то хуйня какая-то Согласен <святые> Пойдем мобилу отожмем Блин, Карин, ты <святые> скраб-то отожралась? Ты же знаешь, я не пью. Да ты бухая. Да что ты это вообще взял? Даже не знаю. Покупные? Ммм, хуя там. Так, Карина на. Нежнее, нежнее. Долму делать умеешь? Нет. Научишься. Братик, может в клуб сходим? Нельзя в клуб. А может тогда по в баньку? Нельзя в баньку. Может хотя бы на рыбалку? Нельзя на рыбалку. Ты вообще не жалеешь, что ты женился? Нельзя жалеть. Я хочу в кино. Я хочу новую сумку. Я хочу в ресторан. Все вы меркантильные твари. Что? Снимаешь? Смотри сейчас э -э, я первую фразу говорю и дальше Никакой я зеленый курток не открывала, это мой кап. С Карину мыехли со мной. О, смотри какая тачка! Смотри мне рядом с ней. Привет, Руслан. Привет, Карин. Это твоя бывшая? Да. Только не ее машина, только не ее машина идете от моей машины. Блин, какой он красивый! Кто? Вот этот с бабочкой? Uh -huh. Смотри. На, держи! Но он же раненый. Раненый, не раненый. Давай, взяла и пошла. Вам не угодишь, блин. Собираешь их тут, в сердца, сука. Милая, сейчас как приедем. Короче, жестко залечу. Руслан! Да, с персиком лежу. Руслан! Так. Руслан! Да. Твои друзья приехали! Я пешком пойду. Карин, Викторина. Okay, Подожди okay. боку. Наша страна. Ш... Шашландия. Шаш... Страна. Шашландия. А знаменитость? А, ш... Ш... Ш... Шишкова. А растения? Растение Шмидр. Бренд. А, ш... Нет, ш... Шландиндас. Нет. Шландиндас. Вы уже рандомно сейчас <laughs> доебашь, да. животное. Животное. Шкура. Белочка, иди сюда. Она, Она может тебя укусить, и тебе потом 40 уков как ебанут. За ней! Взять! Взять! Белка, эй! Эй! Я тебя что думаешь, блять, не достану. Подсадись, Баргайс! Подсадись её. Я... Семья поуёбала. Чё, помочь? Что за меня, утюга Калина и сука гладили. Да ты зачем ты это снимаешь? Ты, ты да. домашняя обязанность, это вещи несовместимы. Не, ну помоги мне. Давай, а где утюг Калина? А где утюг? Сейчас, подожди, я знаю, я знаю. Ну, ну, я ты? пытаюсь ее открыть. Поддержи я лайком и подпиской. Кто хочет видео, пишите в комментариях. В возрастную группу молодежь будут входить люди в возрасте от 14 до 35 лет. И, конечно же, хорошего настроения.